Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы возвращаемся во второй Старкрафт, и я нашел секретное задание, которое вы наверняка писали в комментариях, чтобы я нашел. Плюс к тому же я посмотрел просто в интернете ради интереса, какие есть секретные задания, потому что в первом Старкрафте были. Во втором StarCraft, соответственно, разработчики решили поступить точно так же, вместили секретное задание. Ну и к тому же, вы прошлое видео если смотрели, то... Там я показывал, как найти этот секрет. Планета Кастанар. Давайте посмотрим общий обзор по данному заданию. Найденные нами на Кархале документы спецслужб содержат информацию о сверхсекретной лаборатории по разработке биологического оружия, расположенной на Кастанаре. Если Доминион готовит нам очередной сюрприз, хотелось бы знать подробности заранее. Исследуйте лаборатория Доминиона «Сердце тьмы». Что здесь нам будут рас рассказывать? Возможно, снова про гибридов, как это было в первом Старкрафте в конце, в Бродваре. Ну, хотя, навряд ли, наверное, что-то новенькое мы здесь узнаем. Четыре очка исследования протосов и три очка исследования зергов нам дадут. Аж. То есть, очень много денег, очень много исследований. С удовольствием я сюда слетаю, конечно же. Так что там интересного в этой суперсекретной лаборатории? По документам? на астероиде расположен склад бериллия но это скорее всего прикрытие для биолаборатории доминиона хорошо если так а может мы как идиоты прилетели сюда ради нескольких тонн бериллия в документах не упоминается что на самом деле стряпают в этой лаборатории нет сэр, но в них есть коды системы безопасности так что мы сможем взломать ее это радует что ж, раз уж мы сюда прилетели, то почему бы не посмотреть, что там за склад? Здесь, как я понял, мы не сможем добывать ресурсы, то есть и, соответственно, базу мы поставить не сможем, так что нам придется действовать именно определенным отрядом. Медики будут жить дольше и действовать более эффективно, если вы будете держать их позади других боевых единиц. Ну, это логично, в принципе. Правда, почему эффективнее будут работать? Могут же они сами друг друга лечить... Не знаю. Ну, хотя, да, в принципе, это логично, потому что иначе мои боевые юниты будут находиться сзади, а не только потом, когда подойдут, начнут действовать. Сэр, некоторые помещения экранированы. Мы не можем их просканировать. Сигнал расщепляется. Будьте осторожны. Осторожность? Мое второе имя. А я думал Юджин. Молчал бы лучше, Мэтт. Так, парни, полная готовность. Да, гляжу отряд у меня совсем небольшой. <гум> Надо же, дверь заперта. Правда против взрывчатки все равно не выстоит. Проходим. Вот, кстати, я понял, в чем была проблема у меня в игре. Проблема связана с тем, что я не мог никак выделить отряда, у меня появлялся маячок. Из-за того, что у меня была русская я раскладка, у меня вот такая вот фигня происходила. Точно такая же проблема, как в первом StarCraft. Так что если у кого будет такая проблема, кто досмотрит до сюда и кто захочет поиграть, то знаете. Если Стал. что, просто поменяйте и раскладку. На Рейнар, Ошибаешься, а, да уж, это точно он ошибается. Опа, а тут у них есть еще и турельки, я Сколько смотрю, к тому же. За мной. Забейте Я на эту турельку. Камера наблюдения. А вот это интересно. Поджаривай всех чужих. смотри нас уже встречают с цветами. Адъютант, активируй-ка эти турели. Устроим сюрприз. Подключение к системе. Расшифровка кодов безопасности. Контроль над системой установлен. Половина турелей наша. Все легче для нас. Так, мы можем, похоже, активировать, кстати, одну из сторон только. А, слева у нас огнемечки, справа у нас марики. Ну, я думаю, что мариков легче будет уничтожить турелям, чем огнеметчиков жирных. Так, давайте в атаку. Отлично. турели еще даже остались живых хотя конечно нам толку от этого 0 ну, и... ну давайте пойдем вперед За мной. Не молчи. кстати я лучше не рейнеру вперед выйти чтобы он первым был Боже, нет! не убивайте меня можно да мы и не собирались это делать эти твари чем-то отличаются от зергов я никогда таких не видел проанализирует биосигналы Минуту. Они очень слабые Погодите Сигналы соответствуют ДНК и протосов и зергов Неужели их как-то скрестили? Не знаю Но мне весьма интересно Что они делают в лаборатории Доминиона Рейнер в первом лабораторном Тут мы его и накроем М -м -м, неприятненько Чудненько Выпускай зергов Блин, там ультралиск. б пермите. Убеги меня. Опа. Серги. Они лезут из этой клетки. Стреляйте по ней. Нужно перекрыть им выход. Где болит? Блин, минус милик. Это очень нехорошо. За мной. Открывай давай такая дверь, Рейнер. Что Убеди меня. Так, там мы уже вниз пойдем. Тут ничего нету такого. Найти реликвии протосов, кстати. Вот тут нам, нам тоже надо выполнить Рейтеры, задание. Тут не ничего постыл. нету. Можно Просто стена черная какая-то. Ну ладно, идем тогда вперед. Рейнер пускай впереди теперь идет, потому что очень опасно. У него хотя бы ХП очень много. Так, гранаты. Рейнер сейчас, видимо, станет у нас как супергерой прям. Что же? Как из Duty. Жестко. Хватит прохлаждаться. Ох, сколько вас там, ребята. Ловите. Нифига себе, граната. Это прям какая-то, знаете ли, не граната, а бомба. Шахида. Прям так много хп, прям всех убивает. Содержите Не пускайте лабораторию! Ага, кейшки, ребята. Ловите каждому по гранатке. Все, убили. Но гранатки, конечно, неплохо их убивают. Правда, они у меня кончились, вот в чем проблема, главная. И у нас один медик, если он мочить, то я его вылечить не смогу. Так, новая камера наблюдения. Похоже, через этот терминал можно устроить доминионцам пару сюрпризов. Так, угу. Я могу выпустить опять-таки одно из всего то, что имеется. Это 70 зерлингов, 20 зилотов или 5 ультралисков. Ну, ультралиски это очень опасно. Они могут убить всех, но при этом они еще и займутся мною, что будет вообще неприятно. 70 зернингов их очень много будет, 70 штук, конечно. Разве что только, я думаю, зилотов стоит выпустить. Давайте-ка выпустим зилотов, они хотя бы не настолько ультимативные. Я не буду видеть. Хотя тут любой, блин, видимо, будет ультимативное. Залай. Да, еще очень много стал зря, я, наверное, помню. Можно Давай, Увиди. Увиди. Увиди. Увиди. Увиди. Увиди. Увиди. Я не подведу. Хватит прохлаждаться. Что дальше? Рейдеры вперед. Понесла. Ну, он убьет, конечно. Будет. Зададим Да, все меньше и меньше. У меня солдаты, мы еще даже плавили не прошли. Молчи. Что же дальше будет происходить? Похоже, одно и то же существо клонировали, подвергали мутации и снова клонировали есть еще данные по этим тварям. Стэтман провел несколько тестов, Сэн. Он говорит, что молекулярная цепочка ДНК подвергалась искусственному расщеплению. Кто бы этим ни занимался, он делал это намеренно. Ну, ясно наверное, намеренно. Зачем Мэтт, нужно взорвать идеи? всю эту лавочку к чертовой матери. Иначе добром это не кончится. Что ж, рядом с вами находится источник сильного излучения. Вероятно, где-то в лаборатории находится мощный ядерный реактор. Прекрасно. Найдем реактор, взорвем его и сделаем ноги. Восстанавливающий заряд. Давай. И нафиг мне это надо. Я не здоровье и энергия восстановлены. Великолепно. Но у меня есть медик вообще-то, который устанавливает мне здоровье, а энергия не у него восстанавливается очень быстро. Так, найти реликвию протос, вывести из строя ядерный но реактор. Но Давайте сюда но сходим. Но Тут потому что не я не смотрю, мед. дверь заблокирована. Дальше. Я не подведу. Можно попробовать. Ой, парень, извини. Боеприпасы, плазма. оружие на этих образцах. Что за хрень тут творится? Можно попробовать. Плазменная пушка. Ну-ка, что это такое? Это мощное оружие с ограниченным количеством заряда. Стреляет одиночный, используется ее только для особо опасных врагов. Что Короче, это, видимо, как снайперский выстрел у Гастов. Прям это напоминает. Ну, вот, видимо, и первое испытание. это Да, пушка и правда, неплохая. Давай, правда, я сохранюсь, потому что что-то у меня вообще очень очково. За мной. За мной. Воу. Нифига себе. Вы... Вот эта пушечка. Но против огнемета можно не делать, работать. потому что это не такая уж и супер бундервафля. Я не подведу. У нас тут проблемка. Этот грузовой отсек довольно просторный. Там вполне может быть тяжелая техника. Да, уж точно. Вперёд. Давайте посмотрим. Так, так. Осадные танки. Викинги. А это еще что за зверь? Боевой робот. Вот она как. Похоже, я могу выбрать вооружение и активировать его с помощью этой консоли. Ну-ка. Так, у нас есть несколько, опять-таки, возможностей. Видимо, мы можем по-любому только этим пользоваться, но при этом выставить некоторое оружие. Бронебойные снаряды, противопехотный напалом или шестиствольный пулемет. Наверное, лучше всего здесь шестиствольный пулемет поработает, потому что он и против техники, и против пехоты сможет вести огонь. За мной он заканчивается не протянет вперед! ну Упили давайте вперед Делал все, что мог. Не молчи. бою. Можно попробовать. Так. Кстати, тут я были бочки, поведу. которые, видимо, можно было взорвать. Ну-ка, если я отойду, что чего они взрываются, не да? Молчи. Да, они прям жестко взрываются. Ой, блин, у меня все меньше и меньше солдат. Скоро у меня вообще никого не останется. Останется один только Рейнер с медиком. На пару. Что дальше? Я не подведу. За мной. Можно попробовать. Выживали. Без проблем. Убейте меня. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Твою? Что дальше? Хватит прохлаждаться. Так, пойдемте взломаем сначала вот эту дверь, а, потому что-то она, прям, меня. мне кажется, неспроста здесь. Не молчи. Что дальше? За мной. Ох ты, щит! Что там у них? У них там даже бруталиски. Там еще камера одна, ну-ка, а тут что у нас? Реликвии Протаса, кстати, я пока не нашел вторую, но тут, видимо, и нигде нельзя было ее найти, да? Можно ну, да. попробовать. Давайте посмотрим, что это за камера наблюдения. Мэтт, а -а -а. как слышно меня? Мне бы не помешало подкрепление. Тут за стенкой что-то большое и явно недружелюбное. Понял вас, сэр, но у меня есть только один челнок. Кого к вам отправить? Три мародера, четыре огнемёчка, восемь морпехов, три морпеха, три медика. Конечно, наверное, 3 медика и три морпеха, потому что у меня медик всего один остался. Надо хотя бы еще одного, но 3, морп... 3 медика будет вполне достаточно. Конечно, мало морпехов, но зато медиков будет много. Плюс еще, получается, нужно 8 морпехов, 3 мародера. Но ну, мародеры, конечно, здесь бы очень пригодились бы, блин. Но нет. Есть, сэр. Подкрепление уже в пути. Нет, ребята, мы ограничимся именно этим составом армии. А то у меня очень мало солдат Ой. осталось. Медик плюс всего лишь 61 1 будет, то его быстро меня очень убьют, и он меня. мало что сможет сделать. Убить бруталистское исследование. А, то есть мы его да, должны я еще я... и убить. Вот это да. Так, а что тут такое показывает мне? Вот тут что-то есть. За мной. Найти реликвии Протасов. Ну, я думаю, в этой комнате, наверное, где-то и будет реликвия. Если и нет, то ну, дальше, возможно, где-то здесь. Ну, нет, нет, тут можно ломать, похоже, что-то, так что там, наверное, можно и будет. Так, сейчас Волки. надо придумать, как поступить, потому что у меня есть Отдай, теперь две гранаты. Так, кинуть бы сюда гренку, конечно Давай. же, было бы неплохо. Давайте-ка я сохранюсь еще раз. Там тут каждый Рейдеры шаг вперед. очень опасен. Давайте-ка сюда пока. Я не подведу. Можно так. Ага, Вот подведу. Давайте-ка сюда пока. За мной. А, ну тут все, в общем-то, уже мало очень врагов. Зададим им Что дальше? Давай, удиви меня! Не молчи. Можно попробовать. Что дальше? За мной. Можно попробовать. Давай, давай. Хороший, очень хороший лозунг, однако, парень вперед. Тебе уже ничего не осталось, кроме как умереть Так, я сохранюсь еще разок, потому что, видимо, сейчас я мы освободим ведут. Бруталиск Бруталиск, значит До меня он далеко зашел в своих исследованиях Такой все-таки мощный гад Может быть, сейчас не лучшее время для драки с гигантскими зергами Но Стэтману нужны образцы тканей для завершения исследований Решение за вами. Ну, у него исследование, в принципе, и так завершено. Мне просто за это дают деньги дополнительные, но я хочу дополнительные деньги. Давайте, быстро назад. Камера. Как самочувствие? Я уже не молчи. Я не Фу. Ну неплохо, неплохо. Давайте я сохранюсь. Продолжим сейчас игру. полечимся -то. Всего двух солдат потерял, но он вот именно он контролировал, точнее, пытался напасть именно на медика. Мариков-то ладно, фиг с ними. Главное, чтобы медики были живы. Конечно, нет, тоже Марики нужны, но не настолько, как медики. Потому что смерть медиков Мы это очень опасно. Это просто фейл сразу же будет. Сэр, вы совсем близко к источнику излучения. Реактор где-то недалеко. Я не подведу. Попробовать. прохлаждаться. Я Минус огнемет. Так, ну тут осталось у пару солдат. Так что уже дальше будет несложно. Мы можно получили пожаловать. уже все исследования, поэтому можно, в принципе, и не стремиться к быстрому уничтожению врагов. еще один ультралист так тут у них я смотрю а да тут уже осталось я войск подведу. давайте я сохранюсь на всякий конечно пожарный давайте в атаку не ну, конечно пускай впереди идти. идет рейнер да блин рейнер один спрейт Ломаем давайте-ка этот генератор, реактор. Это Все, готовченько. За мной. Что дальше? Энергетический боймин слабее. Гибрид протоса и просыпается. Тревога! Тревога! А вот это плохо. Это очень плохо. Вот дерьмо. А вот мы его убить навряд ли сможем. Надо бежать. Господи, боже, глаза мне верят. Надо бежать, -мо, Рейнер. Не брит. Пора осматривать удочки. Я согласен с тобой, бежим отсюда. Можно побубить Найти реликвию Протаса в две так, штуки. Все на выход. Сэр, будьте осторожны. Сигналы искажены, но я вижу, что эта тварь крушит все на своем пути. Кто знает, на кого вы наткнетесь. Только этого нам и не хватало. Спасибо за новости, Мэтт. Рейдеры, держимся вместе. Я вот этого, кстати, очень боюсь. Потому что у меня совсем мало людей-то. Если даже на кого-то мы попадем, то мы умрем тут все. так ну что мы пока ничего не видим у нас еще кстати два очка исследования можно получить а вот видимо а нет это что-то другое генератор временного разлома похоже на инопланетную технологию мемкс играет с огнем за мной. Я не подведу... Окей, okay. это, видимо, а надо мне понадобиться, бегхурс прям жестко... Ну и... Что дальше? Убеди меня. Можно попробовать... Задади мою пецу. Я уже знаю. Ну и... За мной. Что дальше? Я не подведу. Можно попробовать? Можно попробовать Сэр, по моим данным, гибрид практически неуязвим Не пытайтесь убить его, уходите оттуда Этот завал его надолго не задержит Идем дальше, живо, живо Я не подведу Давайте уходим ну, а потом... Гибрид снова движется Можно... Вооружен и опор, будут Кому наверх? Ну и не подведу так давайте еще один боевой робот адъютант направь его на гибрида нужно выиграть время так сохранимся вперед Ломайте давайте вот эту преграду. Черт, его ненадолго хватило. За мной. Рейдеры вперед. Я так. не подведу. За мной. Что дальше? Я не подведу. Рейдеры давайте вперед. идем быстрее. Быстрее, быстрее бежим Стены рушатся! Я не подведу. Гибрид пропал с... сканеров. Похоже, он просто исчез. Что значит исчез? Рейдеры вперед. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Давай. Что за черт? Вперед. Я не подведу. Завод. Бежим, бежим, бежим, бежим. Я согласен. Кажется, мы нашли выход отсюда. До свидания, ребята. <с> Желаю вам удачи. <с> один Рейнер спасся у меня. <с> Жесть. Фух. Все, пора сматываться. Взлетаем. Поэт, как слышно меня? меня он любезно предоставил нам одну из своих посудин. Смотри, не подбей нас. Да, вот это жесть, ребята. Найдите все 13 единиц оружия в задании. Вы что, смеетесь? Собрано оружие 12 из 13. Я бы, если еще бы одно оружие искал, я бы, скорее всего, бы сдох там нафиг. Выполните задание на уровень сложности, понеся потерь в битве с бруталиском, а, блин. Ну с бруталиском, чтобы не понести потерь, там надо было бы нормальную армию иметь. У меня там, к сожалению, мало было уже солдат, я потерял очень много. Ну, в общем-то, ладно, мы выполнили все задачи, самое главное, и собрали все реликии. Ну что ж, отправляемся теперь снова на Гиперион. В общем-то, итог задания понятен, мы просто вновь узнали про гибридов. Кто такие эти гибриды, чертовы. Эта тварь была похожа на туз, который дрался с Зератул. Что за чертовщина? Менгск. Опять Менгск. Кто же еще мог допрыгаться до конца света, кроме этого ублюдка? Но как он скрестил зергов и протасов? Для этого нужны технологии, которые тиранам и не снились. Он не мог работать над этим в одиночку. Да, жестко известным стало видно. Давайте посмотрим новости. С вами Кейт Локвилл на канале UNM. Донни Бермиллион все еще находится в отпуске по состоянию здоровья. Поправляйтесь скорее, Донни. Далее в программе. 10 стадий коррумпированности правительства Доминиона. Как далеко зашел процесс. Но сегодня мне бы хотелось вернуться к теме Тарсониса. А точнее к дню его гибели. В тот день... Волна зергов пронеслась по планете, оставляя за собой опустошенные города и тысячи мертвых тел. Давайте послушаем эту запись еще раз. Я буду править этим сектором. Постой, О, подождите! О, Сюда нельзя обходить! Выпуск новостей отменен. По приказу службы безопасности заменена. Конец, что мы тебя прижали, Арктур. Теперь твоя очередь узнать, каково это, когда все СМИ поливают тебя грязью. Смешно, смешно. Давайте сходим в лабораторию, получим наши кредиты заслуженные. О, 80 тысяч кредитов, кстати, я еще, видимо. А, да, я. Что за еще и за, за этих получил? За зергов. Тут вообще капец у меня теперь денег дофига. А, все улучшения, которые я хотела, я уже сделал. Что ты там намутил в лаборатории, ковбой? Менкс решил поиграть в бога. На этот раз по-настоящему. Его ученые создали этого монстра и еще кучу подобных. Кто знает, сколько у него таких лабораторий? Вот мало ему было зергов, своих решил разводить. Да, точно. Свон прав. Ну хотя на самом деле, по-моему, это не Менкс, их разводит, кое-кто другой. Пока, который нам неизвестен, скажем так. А, у меня, в принципе, все здесь улучшения есть, которые мне нужны. Вот ракетную турель можно было бы еще улучшить. А что там по наемникам? Может быть, наконец-таки я возьму наемников, которых там просто Даем. дофигища. Давай-ка обсудим дела. Давай, впервые я с тобой по-нормальному поговорю, а не просто так тебя пошлю. Да, тут у нас появились э, Возмездие Джексона. Появился у нас тут Батл Крузер очень мощный правда один к сожалению в принципе одного мощного батареи кузера будет не плохо так иметь в запасе а что тут еще есть у нас есть сумрачная стая, две банши ну нет я банши нанимать не стану вот один пиратский крейсер плюс 30 к здоровью плюс 33 к урону этот крейсел был построен еще на Заре Конфедерации. Из нескольких десятков капитанов, принимавших командование этим легендарным судном, ни один не задержался у руля надолго. Все они либо погибли в бою, либо были убиты членами экипажа. <laughs> Интересно, а почему членами экипажа? Что такого плохого? Ну давайте наймем. Впервые я найму одно судно. Это у нас будет Battle Cruiser. Еще можно было бы танки, в принципе, взять, мастера осады. Тридцать три к здоровью, плюс тридцать три к тридцать три Два отряда на задание, то есть я могу 6 ой, шесть, 6... танка взять. Четыре танка, ну, в принципе, неплохо. Вот, правда, все остальные мне уже не нужны, мне только вот именно мастера осады нравятся, я бы их взял бы. Давайте два отряда, потому что дальше уже изучать некуда ничего, я думаю, дальше у нас уже и никакой новой техники не будет появляться, так что... Можно воспользоваться предложением наемников. Ну, оставшиеся деньги я, наверное, потрачу. Давайте-ка на Тора. На Тора потрачу. И еще я потрачу деньги на турели, наверное. Все-таки, может быть, я их буду брать. Да, давайте-ка приобретем. Улучшение для ракетной турели. Ну и все. Можно двигать на мостик и заняться следующим заданием. Следующая у нас миссия наконец начнется на Чаре, на той самой планете, на которой у нас обитает Керриган, где ее самая главная, планета, планета, главная база. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока. Удачи.